У нас еще будет дополнительный библейский семинар. Как на библии да, Как на основании Библии распоряжаться своими финансами? На Библию, да с со финансами. А, вчера приехали наши друзья. Вчера до и доха наши из Днепр, Днепропетровска. Ну, так, можно сказать, вырвались из активной зоны обстрела. Из Макнахаси, от активной зоны на И, обстрел. Да, это семья Шинюков. Твоя семейство Шинюк. И мы с Владимиром, я решил его отвести на красивое озеро. Я решил на красивое озеро. На рыбалку. На рыболов. Ну, видно, Бог хотел, чтобы мы просто там в покое побыли. Чтобы Володя так ну просто отдохнул хорошо. Потому что рыбы не было. <laughs> Вода уже холодная. Видно рыба там где-то стоит на глубине. но мы вчера видели знамение, знамения. Ну, реально была такая радуга на небе. мыши много в хотя, небету, хотя дождя не было. Ну, радуга была просто огромная, направо огромна. <свят> И я такой радуги большой вот ну, никогда в жизни и не, не видел. И мы с Владимиром получили для себя такое наслаждение. <свят> и с Владимиром получих ми наслаждение что Бог с нами. И с нас. И что Бог хочет, чтобы мы просто прибывали в шабате в шаломе и что просто до синемирмы в шабат в шалом сегодня я хочу Владимиру предоставить такое приветственное слово иднесса искаком до представит думает на Владимир давайте поприветствуйте спасибо пастора благодарю пастора Добрый день. Добрый день. Меня зовут Владимир, я из Украины. Меня многие уже здесь знают. Мы хотим поблагодарить Многих пасторскую семью и вас, церковь, вас церковь за то, что не раз уже принимает нас как семья, с а, любовью. Спасибо большое. Любовь. Мы После войны обязательно всех приглашаем в сички, Днепр, на гости в город Днепр, на Украину, в город Днепр, в Украину, во время войны не буду приглашать, время на война, та няма да не та экскурсия, не хубава экскурсия, но знаете, хочу немного поделиться но с вами да тем, что с вас, в моем сердце, то, что има в сердце, потому что я 14 лет уже верующий, 14 лет, до покаяния, до призыва господа И и чук Занимался плохими делами, всю жизнь занимался живот. Всю жизнь занимался криминалом. Живот, вот, Это у нас было семейное. Да. Ну, вот Бог так решил. И Господь так решил. И призвал меня. И меня и свой чудный свет. В свой чудный свет не за что, просто потому что он меня любит. Не за нечто, а не за, что, меня не за что было любить. За какого, уважать, да обича, ценить. Да кроме да цени. тех людей, с которыми я дружил. Хора, приятел, а вот он когда пришел. И дойде, Говорит, я не люблю тебя за, за что-то. Я люблю тебя, потому что я есть любовь. А любов. И я покажу тебе. Покажа, что есть другая жизнь? друг живот? И знаете, я очень счастлив. Я сам многого что слив. Я хочу вам сказать, к чему я стремлюсь. Иском докажи, как мы пост с стремивов в мой живот. В В Господа. Бог меня сделал. Господь меня направим У меня есть большая фирма. А самая большая фирма на сегодняшний день в моей фирме насчитывается где-то 450 сотрудников. днес в моей фирме имал около 50 душей сотрудницы. А, чейтель Сточина 50? Я. Лидер тюремного служения. И сам лидер на служения. Я помощник, пастора. помощник сам на пастора. Я лидер библейского обучения. И И сам лидер в обучение, я лидер домашней группы. Лидер на я лидер адаптационного центра. Я много бесконечно вам о том, что задува, доверил мне Господь. Я, доверил Господь. я много зарабатываю. Много печаля. Я много сею. Много, много жертв. Много меня обманывают. Мен много лыжат, меня предают. Меня ми, любят, меня уважают. Любят меня и меня уважают. Знаете, моя жизнь так наполнена... Я даже не могу назвать это большое состояние всего. И живота Так наполнена моя жизнь. У вас различные приключения. Мне интересно жить с Богом. Интересно даже жить с Богом и не за благосостояние. не за ради благосостояния это А за рождение новых жизней. А, ради за, за рождение новой жизни, за променовав судьбите нахорота. За каждую церковь. За всякую церковь. Э, в каждой стране. Во всякой держава. За то, что всегда с тобой поделятся. За то, вообще, виногги могут досподелиться своей этой любовью, милостью. Но во всем этом я нашел одно самое главное. И во всячку то у вас, на мере их, ная Знаете, вот сейчас на прославление. Сега на прославление ту стоял парень. <связать> И машинному Вот сейчас есть здесь, вот здесь, вот играл на клавишах. Сверишься на синтезатор. А его нельзя позвать сюда? Может, я Илья, выходи. <связать> У нас тоже так прославление уходит. Все, если что такая на прославлении, то при нас излизат. Промывать голос после прославления. Да, ищупит глазу в если после этого. Я понял. Ты уматриваешься. <связать> Я просто хочу показать вам смысл своей жизни. Да ви смысл на Не виртуально, а вот по настоящему. Не виртуально, есть. а как Потому то, что, знаете, мы все многие молимся вот 90-м псалмом. За то да? много хора молятся псалм, перед Господом. Господом свое свое сердце, сердце любовь. Ну вот я хочу в своем сердце. Обаче в свою эту сердце, а с Найти такое состояние, чтобы мне не просто было комфортно. Да намеря такого состояния не самому думе комфортно. А чтобы мне было идеально. Но да себя чувством перфектно. Понимаете? Разбираете ли? Ну ладно, я вот стоял парень. И, за... мче, и у его ног лежал ребенок. И в карка таму лежащее дететому. Я вам хочу сказать. Иском да 90 90-й псалом начинается. по псалом започва, Под тенью твоей всемогущего. Под, под твоей тенью. Под и вот когда стоял отец. И беше застанал, С его фигуры. падала, Или которая дала ему помазание слава то Просто встань на место, пожалуйста. И на място, а где твой сын? Кресинуть. А можно его? А вот можешь, помнишь, что там у тебя сидел. Вот... Знаете, я просто пример хочу привести. Да, вот ребенок, детето, он на 100% доверяет 100 его на Он лежал у его ног. в краката. Лежал в таком умиротворении. В умиротворение. Если бы папа сделал шаг влево, и он бы Если бы папа начал прыгать, ребенок начал прыгать. если бы папа начал прыгать, ребенок Вот ще да это знаете, в свои 52 года и на хочу добиться 52 состояние своего Я хочу Призёры, где сидели, регалии, притаалась слава, курят Нам надо быть вот таким. Вот таким. Эту такива. Вот он мне не доверяет, Но, я не не его папа. <laughs> Но он сидит на руках. Я хочу у сидеть на руках у своего. На... Отца. Мне нужно общение с небесным Отцем. От мне с ничего не сектатку. надо в жизни. Си... только быть у его ног. от живота самого да я, я готов трудиться, я а готов сам служить. Да трудя, да я готов поклоняться, я Но я хочу ему доверять иском, как маленький, да доверяем, новорожденный в всегда, детей, во все дни своей жизни. дни на живота Я вам скажу. Это единственное состояние, единственное состояние, которое приведет нас в Царство Божие. До Божие. Сам Господь сказал, если Сами не умолитесь Господь как сказал, дети, че, не станете деца, дверь не откроется. Да утворят. Поэтому сколько бы нам... Спасибо, дорогой. Спасибо. Благословляйте. Поэтому сколько бы Господь това, нам не доверял. Господь да ни, да ни не доверял. Павел говорил, Павел если я буду говорить всеми языками, Че, буду знать языки, все пророчества, и знам пророчества, буду видеть видение, буду продавать дома, домове, буду обогащать все. И всички, не буду иметь любви. Обучням, да имам в нет никакой <связать> Хочу просто вас призвать. Иском просто да ви призыва. со своим сердцем. со туси. И расслаблять свое сердце до такого состояния. И да будет пускать это такого состояния. Чтобы отец Небесный Небесный отец. Позволил нам. Да не позволили. Быть в его тени. Да будем во всяком. И покоятся всегда. И то да смею его в покое там. Будьте благословенны. Будете благословенны. Слава Богу. Спасибо большое. Слава на.